Вот, с Металлиста, которые группы выходили там замаскированные, тоже здесь вот э, подбиваются, ну, возле Металлиста Шишкова, Стукалова Балка и Цветные Пески, и еще и Веселая Гора, все это за ополченцами Вот, линия фронта проходит примерно вот возле Цветные Пески, вот так вот, э, примерно так проходит Ну, вот я не знаю, что там в Веселой Горе, там линия фронта тоже, и, конечно же, там бои в общем, северная часть Луганска, и то хорошо, что металлиста уже нет, теперь, конечно же, луганчане сами чувствуют, что бомбят их гораздо реже и не так серьезно. Если убрать вот этот выступ, отбросить их от счастья, автоматически вот эту вот нейтральную территорию потом занять, отбить линию фронта, и, конечно же, со станицы Луганска их можно отодвинуть. А можно и взять и в кольцо, я бы так подумал. Ну, можно и то, и другое сделать одновременно. Чуть попозже этот план будет реализован. Мирный он, не мирный, это уже дело второе, но он будет реализован. Остатки в ССУ находятся между Белым и Лутугина. Вот здесь они, ребят, находятся. Ну, да, находятся. Это котел. Вот это заложники. Вот это вот заложники. Заложники того, что Хунта будет выполнять планы поэтапно. Обязательно будет выполнять то, что она начнет вопить по телеканалам про Айдар, это понятно. Хотя это и было за два часа до объявления перемирия, это уже не важно. Хунта обязательно об этом расскажет, везде и натрепет. Что вот, якся так, вот хлопцев там повбывалы. Ну, повбывалы, не повбывалы, хлопцы воювалы. И это были откровенные фашисты и каратели, которые с металлиста наносили удары по мирному населению. Их судьба была предрешена. Пошли они на счастье, нашли свое счастье. Пусть они лепят там свои уже там картинки, что вот армия Новороссии нарушает какие-то. Так, и здесь остатки. Вот здесь надо бы заняться бы ими уже. Хотя, может быть, и мы уже и занялись действительно. Что у нас? Под Амвросивкой у нас ничего такого нету, ребята. Под Моспино есть определенный маленький кусочек. Вот он всплывает. Ну, они, в принципе, есть. Я же говорил, что они всплывут. Вот они обнаружены уже, оказались. Потому что не может быть, что они так быстро рассосались. Засели. Засели на определенное количество времени. И вот их обнаружили. И сдали их с потрохами. Теперь их, им передвижение очень проблематично. Под Докучаевском у нас не котел. Сила разблокирована. Разблокированы были еще вчера. И хунта э, отсюда может. Ну, на самом деле может э, передвигаться. Туда, сюда, сюда, туда. Все-таки новоласпа. Находится под контролем хунты. Здесь эти силы были активизированы. И вот Тельманова. Тельманова сейчас была оставлена армией Новороссии. Поверьте мне, это ненадолго. Это лишний факт, который доказывает то, что хунта не будет идти на мирное соглашение. Вот со своей стороны они сделали вот такой вот жест, что называется. Мы занимем, а мы же имеем право. Это же территория Донбасса и Украины. Тельманова тоже Украина, мы имеем право. Ребята, вы занимали его с помощью военных войск, а сейчас было перемирие, даже если вы не стреляли там, если вы там просто отгоняли, как вы говорите, в перестрелке там вступали в коротенькие, маленькие, незначительные там с террористами, сепаратистами, вы в любом случае применили оружие и насилие. Так что, пожалуйста, не обижайтесь на то, что ваши побратымы вам не скажут спасибо, а побратымы находящихся вот чуть-чуть выше от вас, вот здесь, возле Моспина, и вот здесь вот, возле Красного Луча. Обращаюсь сейчас лично к 24-й отдельной механизированной бригаде. Позвонить, будь ласка, хлопцам в Тельманово. Скажите им, будь ласка, дуже вам за те, еще вы воспользовались перемирием, нарушили его и не дали нам выйти с нашего котла. Теперь мы заложники вот этой ситуации, ваше нарушение. И сейчас вот эти хлопцы, вы не звоните там мамам, женам, вы звоните вот тем в Тельманово. И скажите им, будь ласка, дуже широ дякую ему. це перемога. Они заняли Тельманово, но потеряли огромные свои войска. В Тельманово наше ополчение ничего там не потеряет. Территориально, я бы сказал, незначительно выйти, потерять какой-либо тот населенный пункт. Это можно даже списать на ну, временную линию фронта, которая изменяется. Сейчас у хунты есть такая возможность? Зашла. Ну, зашла и зашла. Вот как интересно она выйдет, если армия Новороссии сейчас скажет, все, ребята, вы решили, вы молодцы, да. И возьмут вот здесь вот с тыла, прямо вот так вот называется населенный пункт, Стыла. Вот отсюда с тыла и зайдут. Зайдут, отрежутся на Воласпи хунтовские войска, проутюжат их градами. А по вот этим, как они любят выражаться, российские смерчи отработают. Ну, выйдут оттуда хлопцы, почувствуют вкус 300-миллиметровых снарядов. И все. И еще одна перемога. То есть вот таким заходом укропы лишний раз доказали, что они и здесь погибнут. И вот там вот в котлах, они просто в заложниках тоже погибнут. Зачем эти глупые такие вот перемещения? Это что, с Добулы что ли, Тельманова? Это что, стратегически важно? Вот для нарушения вот такого перемирия? Это стоило того, вот скажите мне, стоило того? Вообще не стоило. Маленькая группировка укропов заползла просто в глубокий тыл, где сама ликвидировался и самоубился. По сценарию, как прямо вот Равшан будет сказать, кошкам она закрылась в микроволновка и самоубился. Ну, то же самое будет с ними в Тельмане, в Тельманово, не понимаю, ну, вот, честно не понимаю, пытаюсь понять, вообще не понимаю их, вообще. Вот этот Сартана, куда зашли, это восточный район Мариуполя, сюда зашли ополченцы, здесь они держат укрепрайон, Тельманово, да, Тельманово, да, Тельманово. Здесь пытаются, ну, наши диверсионные группы здесь передислоцируются, перезаряжаются. Хунта пытается деблокировать Мариуполь. Ну, пытается. Ну, так же, как она его деблокирует, точно так же она его и обратно э, заблокирует. Потому что сыкопехотные войска, находящиеся в Мариуполе, уже пропилили мозги всем, кому можно только спасти их лопти. Сюда еще батальон «Шахтерск» не доприбыл. Где-то еще он должен как-то попасть же в Мариуполь. Ну, как это так? Что он не попадет что ли в Мариуполь? Обязательно попадет. И вот этих нацгадов будут ликвидировать. Мариуполь на 90% голосовал за Донецкую Народную Республику. Это русский город. И здесь все местное население, преимущественно, максимально все, поддерживает своих же, свою армию в Новороссии, своих ополченцев. Потому что там их братья, э, мужья и сыновья. Воюют. Конечно, они будут поддерживать. И как бы хунта с карателями там не старалась наводить террор на местное население, оно же не вооружено, местное, это внутреннее население, этот террор, ну никак, никаким образом, качественно, не повлияет на армию Новороссии. И выжигать их будут оттуда пачками, пачками. Вот посмотрите. Перемирие не перемирие, но выжигать их оттуда будут большим количеством. А вот эти вот глупцы заблудились под Тельманова. я вообще в шоке. Вот это да. Вот надо же было, представляете, так добиться, такое решение, первые вот, и взять, и сорвать все это, ну, вообще глупо, это знаете, как все равно, что там вот тащишь, тащишь, там вот, не знаю, там, мешок, или как вот этот камень на гору, э, тащишь, тащишь, и потом, блин, сорваться на, ну, маленьком соблазни, отпустить этот камешек, потому что захотелось яблочко с дерева сорвать, освободил одну руку, и укатился этот камешек обратно под гору, опять тащить, Ради чего? потеря многих часов, многострадальной работы, на самом деле нужной самой Хунти, она берет и его не выполняет. Вы знаете, ребята, что Кононову абсолютно будет плевать, что как там, где там, мирно. Он, конечно, в Захарченко вместе, вот, мозговой там, понятно, все, Безлер сказал о нарушениях. Но им будет абсолютно плевать, что вы там соглашали. Они на, свое, на свои собственные глаза увидят, что вы нарушаете это перемирие. То есть, либо вы о нем не знаете, значит, у вас не связи с руководством, что ли, так нафиг вы такие нужны, у вас не связи, ликвидация и все. Вы, значит, не представляете армию вооруженных сил Украины, что ли, если вы не знаете, что наступило перемирие, значит, вы вообще какие-то наемники или диверсанты, нахер всех в подвалы и все, до свидос, это даже не пленные какие-то наемники. Или по-другому, вы просто не желаете выполнять приказ собственного руководства. И если собственное руководство до вас не может добраться, до вас доберутся бойцы из армии Новороссии. И они уж точно вас научат. Подобрули, здорову не знаю, там. принудительно или как. Но научат обращать внимание на то, что мир все-таки важная штука. С Дебальцева ничего не меняется пока. Вот еще одни заложники. 25-я бригада под Ждановкой. Вот здесь они находятся. Идут перестрелки. Про Горловку Безлер сообщал, что идут тоже перестрелки. Был обстрел. Ну, утро более-менее нормально прошло. Что ж, пока... Нарушение со стороны хунты было, было неоднократное, наблюдалось оно в Горловке, в Тельманово. Будем наблюдать дальше за соблюдением или отсутствием соблюдения этого якобы перемирия.